всем привет я хочу представить вам свой youtube канал где я участвую в гонках на тачке из мультфильма Equestria girls а еще я за воссоединение twilight с флешем и потому в большинстве игр я делаю машину только для нее если ты вместе со мной готов поддержать flashlight и так же как я увлекаешься гонками переходи на мой канал по ссылке в описании My Little Pony, MLP, это не просто мультики про разноцветных пони, это очень разнообразные культурные явления. Сейчас на ютубе очень популярен такой формат, как айсберг, где некая предметная область разбирается на четыре слоя, от самого простого и очевидного верхушка айсберга до наиболее загадочного и скрытного самой глубины. Разумеется, кому как не мне, Руслану Насрединову эксперту бронекультуры, делать айсберг по MLP, это первая часть цикла эквестриологии «Айсберг MLP». Возможно, ничего нового вы не узнаете из этого цикла, зато сможете оценить, насколько на самом деле масштабна МЛП тематика. Начнем традиционно с самого очевидного, верхушка айсберга. Первое, с чего обычно начинается знакомство с MLP, это мультсериал Friendship is Magic. Эти очаровательные поняшки способны влюбить в себя с первого взгляда, ведь дизайн персонажей данного мультсериала учитывает пропорции золотого сечения, которые всегда воспринимаются как что-то естественно красивое и радует глаз. При этом полная детализация анимации еще больше подчеркивает визуальную реалистичность этих сказочных существ они милые не только телом, но и душой. Каждый персонаж – это полноценная личность, с таким множеством и разнообразием характеристик, что наверняка вы сможете узнать себя в ком-то из них. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Некоторые даже влюбляются в поняш всерьез и надолго, вот настолько они кажутся реалистичными, совсем как настоящие живые и разумные существа. Всего персонажей больше четырехсот. С таким разнообразием сериал не зацикливает на одной лишь главной шестерке есть такие эпизоды где главными персонажами становятся эпизодически от главной шестерки всего один или два персонажа 221 эпизод данного мультсериала это больше трех суток небывалого экспериенса. вселенная этого сериала куда входит страна эквестри и соседние государства проработаны не меньше чем персонажи нам известны как исторические сведения с глубиной более тысячи лет назад так и все необходимое для полного в понятие мир. Многие всерьез мечтают жить в Эквестрии, ведь там есть все, что нужно для счастливой жизни. Даже если вам иногда будет казаться, что что-то в Эквестрии не так, например, что касается магии или слишком доверительных отношений между персонажами, детальное изучение всех особенностей все прояснит. Если что, мы иногда разбираем их в эквестериологии, можете глянуть. Разумеется, все это позволяет строить самые разнообразные сюжеты. Практически под любой жанр есть свои эпизоды сериала Friendship is Magic, от комедии и мелодрам до боевиков и хоррора а песни в самых эмоциональных моментах способны растрогать до слез. И как вишенка на торте – мораль сериала, где главной жизненной ценностью ставят друзей, семью и другие социальные связи. Я не сомневаюсь, это идеальный мультсериал, где все составляющие одновременно выполнено на высшем уровне. После ознакомления с мультсериалом Friendship is Magic, рано или поздно вы узнаете, что это далеко не единственный анимационный проект во франшизе My Little Pony. Есть еще и Equestria Girls, это отдельный проект, состоящий из нескольких полнометражных фильмов, множество короткометражек, а также нескольких так называемых спешелов, они по длительности не затягивают до полнометражек, но и короткометражками их не назовешь. Сюжет Equestria Girls повествует о параллельной вселенной, где находятся копии всех персонажей из Equestria в человекоподобном образе существуют тайные портала, связывающие мир людей и мир пони. При прохождении из мира людей в мир пони человек становится пони, а при переходе пони к людям пони становится человеком. В мире людей изначально не было эквестрийской магии, однако события полнометражек привели к тому, что магия начала постепенно просачиваться вместе с пришельцами из эквестрии и через дырочки в порталах, тем самым создавая опасность для людей, ведь эквестрийская магия привлекает в мир людей эквестрийских злодеев. Также вы наверняка могли видеть осенью 2017 года My Little Pony» в кинотеатрах. Это был полноценный полнометражный мультфильм, вышедший в кинотеатрах во многих странах, включая Россию. В этом фильме на контрлот напала злодейка по имени Темпес Shadow, пытаясь забрать магию принцесс Оликорнов, чтобы выполнить приказ Короля Шторма. Получилось очень красивое приключение с довольно длинным путешествием. Раз за разом Твайлет и ее друзья терпели неудачи, однако в конце концов все, кого они встретили встретили на своем пути, решили работать вместе и помочь поняшкам. Есть еще один анимационный проект. Он называется Best Gift Ever и состоит из одного 44 минутного спешала и 8 короткометражек по 3 минуты. В 44 минутном спецвыпуске главная шестерка в канун Дня Горячего очага это эквест аналог Нового года, решает организовать дарение подарков по принципу тайного санты. Однако все пошло не по плану и добыть подарок для своего тайного подарка получателя никому не удалось. Но это не омрачило праздник, а даже наоборот дало много неожиданно души душевного тепла. Ну и наконец, Pony Life — это новый мультсериал, начавшийся в 2020 году и не понравившийся большинству фанатов прежнего МЛП. В нем вроде как всё та же главная шестерка, но от всего того, что мы полюбили в мультсериале «French Magic", уже ничего не осталось. Я знаю, как он действует на нервы многим нашим зрителям, поэтому не буду останавливаться здесь, подробно описывая сюжет. Скажу лишь, что это уже не четвёртое поколение франшизы, а четвёртое с половиной. todo esto. Все, что было сказано ранее, это уже четвертое поколение франшизы. Значит, перед этим было еще три. Наверняка такой вопрос возник у тех, кто лишь недавно заинтересовался темой My Little Толпони. Да, так и есть. Мультики My Little Pony берут свое начало аж в 1984 году с мультфильмов под названиями Rescue from Midnight Castle и Escape from Katrina. И тот МЛП с что вы могли видеть в кинотеатрах в 2017 году, является уже вторым, хотя в некоторых источниках Вторым считается фильм 2021 года это ошибка. Первый млп The Movie вышел в 1986 году между мультсериалами My Little Pony and Friends и My Little Pony Tales. Все это относится к первому поколению франшизы, которое прошло вперед с 1984 по 1992 год и не имеет ничего общего с четвертым поколением. Одно лишь название франшизы и совпадение некоторых имен персонажей, не более того. Спустя 10 лет, с 2003 по 2009 год прошло третье поколение, оно также не имеет ничего общего с другими поколениями, его сюжет считается совсем отстойным, однако совпадение с четвертым поколением в плане имен персонажей все же было больше, чем в первом. А где же второе поколение, спросите вы. А во втором поколении мультиков не было, были только игрушки. Итак, верхушка айсберга пройдена. Дальше идет мелководье, в которое мы окунемся во второй части данного цикла уже завтра. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить его. Комментируйте и оценивайте видео, чтобы его могли увидеть новые зрители. До связи!